А что является ключом к реализации? Через осознавание себя истинным «я» прекращается активная реализация эмоциональной составляющей. Она присутствует, но она больше не не воздействует на физический потенциал, на энергетический потенциал, как нечто, что пожирает его. Можешь ли ты перед своим взором, в своем сознании увидеть одного из реализованных веществ? Да, конечно, легко. Кто это? Да, кто это, там ограниченный круг людей знает его. Пещера какая-то. Сидит такой чувачок с бородой белой, белые волосы. Он в этой мерности Он в физическом воплощении. Ага. Вот таких вот есть несколько человечков. Он чувствует? Он полностью там... Физическое тело его в комфорте находится. И ему его полностью обеспечивает, приносит, если необходимо, пищу. Там целые системы работают, но ну, в плане, как монастыри, что ли, особо посвященные, приближенные, но это не является системой, это как, хотя нет, систему, да. Увидеть, что из себя представляет это существо на энергетическом плане? Ну сидит такой светящийся сгусток энергии абсолютно белого цвета. Свет слепящий. Можешь ли ты солиться с этим светом? Если у так тебя к нему. Часть его, точнее он часть меня, а без разницы. <с> да, конечно. Сделай это. Ну уже, уже. Что ты чувствуешь? То же самое. Но какая-то чистота такая вообще обалдеть. Можешь ли ты использовать чувство благодарности к этому существу? И да, и зачем? То есть, ну это как бы по умолчанию. Есть ли в этом состоянии чувства? Любви. Да, там все есть. Но это все такое гармоничное. Такое прям чистое. Можешь ли ты полностью погрузиться в это состояние, затопить свое сознание полностью этим состоянием, находясь в этой гармоничности? полностью растворяясь в ней растворяясь в ней кто ты? я по-прежнему никто но ощущения более глубокие краски какие-то эмоциональные но в то же время они безэмоциональные очень все сбалансировано и теперь, как чистая энергия. можешь ли ты перенестись во времени и пространстве к основателю Нидра-йоги С вами Сатянанда Сарасвати Одно из моментов его жизни на Земле угу. Есть Что ты видишь? Вижу его Как он выглядит? Такой. Старичок уже. Ну, старичок. Ну да, лет шести. Восприми, сколько ему лет, пусть перед тобой. 67 где-то. 67 лет. Угу. Какой это год на земле? Тысяча девятьсот. Перед тобой возникнет Нет. Словно неоткуда. Легко и просто перед тобой возникнет год, когда с вами Сатянанда а Сарасвати. 98 по-моему. Хорошо. Что происходит? Что он делает? Он в какой-то комнате что-то пишет. Потом сцена в монастыре к учителю. Пришел. Потом он сидит, медитирует, ездит по странам, экспериментирует. Опять занимается. А где пишет. находится его аша? В смысле, где в Индии находится его аша? Да. Опиши, как он выглядит. Его аша? Да. Так, ну я вижу вот эту вот комнату. Хорошо. Можешь ли ты с благодарностью, с любовью, легкостью попросить у существа с вами, с поделиться с тобой его знаниями? Все знания, которые он изложил в своей книге, это многолетний труд был, он много раз переписывал, и он его, он его создал не с целью, нажиться, а с целью распространить в открытый доступ. То есть все эти знания, они, в принципе, открыты. Несмотря на то, что он индус и... Ну и как при, принято у них знания э, из-за клановости скрывать. Это специальная система, которая разработана не только для людей западного, но в основном для людей западного мира, для того, чтобы максимально раскрывать свой потенциал, не заморачиваясь на каких-то э, учениях. Это оптимальная система, для... основанная на самых глубочайших принципах йоги, которая способна... Ну, как оптимально сбалансированная, да? Которая способна открывать способности у людей и избавлять их от многих психологических проблем, физических проблем. Поэтому ну, он с удовольствием делится и, собственно, много лет жизни он потратил на данную работу. Берите и применяйте вот, собственно, его слова. Хорошо. У тебя есть возможность поблагодарить его? Mm, да, конечно. We're gonna sit down.